Невероятно легкий десерт, причем как по своей консистенции, так и по способу приготовления, сделайте его вечером, а с утра можете звать друзей на чашечку кофе или чая с изумительно вкусным чизкеком. Чискик это невероятно вкусный десерт, я думаю, вы со мной согласитесь, и одно из его преимуществ состоит в том, что его можно легко приготовить без выпекания, для этого нам понадобится желатин и пара часиков для застывания начинки – ну и, конечно же, этот простой рецепт чизки без выпечки со сгущенкой. Я думаю, что такие десерты можно готовить и на основе других продуктов, но вкус сгущенки какой-то особенно родной, он возвращает нас мысленно в детство. Поэтому я просто обожаю десерты из нее, особенно если их так легко готовить. Ну а раз вы теперь знаете, как приготовить чистки без выпечки со сгущенкой в домашних условиях, то теперь вам не составит особого труда порадовать себя и своих близких отличнейшим десертом. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Для начала приготовим основу. Печенье выкладываем в чашу блендера и измельчаем его до состояния крошки. Теперь нам необходимо растопить сливочное масло и добавить его к измельченному печенью. Перемешать все до однородного состояния. Также нужно замочить желатин и приготовить его согласно инструкции. Основу из печенья и масла перекладываем в миску, а в блендер кладем творог, сгущенное молоко, вливаем сливки, перемешиваем все ингредиенты, а затем добавляем желатин и еще раз все перемешиваем до однородного состояния. Форму для запекания выстилаем пищевой пленкой, выкладываем на нее основу и аккуратно разравниваем ее по всей поверхности формы, делаем бортики, выливаем на основу приготовленную массу из сгущенки, творога и сливок. Ставим лайк и подписываемся. Теперь ставим чисткик в холодильник минимум на 4-5 часов, а лучше на всю ночь. Вот такая аппетитная вкуснятина получится у вас с утра. Приятного чаепития! Вкуснее тем, кто подпишется. Обещанный список ингредиентов. Молоко сгущенное и вареное – 300 грамм. Творог – 300 грамм. Сливки – 100 мл. Печенье песочное – 250-300 грамм. Масло сливочное – 150-200 грамм. Желатин быстрорастворимый. Полтора столовые ложки. Количество порций. 8. Спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Еще увидимся.